Великап турецарат, великап тур туркиш, everybody Полетели в Турцию Ребята, всем привет! Рассказываем историю Дело в том, что, и вы все это в принципе помните, в конце прошлого года у меня украли все мои документы Тогда же я обратился сразу в посольство Российской Федерации для того, чтобы мне их восстановили Но, к сожалению, работники посольства пояснили мне, что они не могут гарантировать мне какой-либо результат определенные сроки или вообще какой-либо результат. Я расстроился, конечно, но предоставил все необходимые документы для того, чтобы их восстановить. К сожалению, по сегодняшний день, а сегодня у нас конец февраля, никаких документов я не получил. Но я в то же время обратился в американские органы, которые могут мне в этом помочь. И они мне выдали документ, по которому я могу путешествовать по всему миру практически как американский гражданин. В общем-то, на меня распространяются все те же требования, которые распространяются на людей, которые проживают в Америке, являются гражданинами. Гражданами страны, гражданами Америки. Поэтому у меня есть документ, который позволит мне сейчас путешествовать. И что я сделал, ребята, первым делом, как только узнал о том, что этот документ не пришел, буквально несколько дней назад, я взял билет и сообщил вам, мои дорогие подписчики, в Инстаграм. Ссылка на который будет в описании. Поэтому заходите, пожалуйста, в инстаграм, подписывайтесь, для того, чтобы просто знать какие-то последние события, может быть, истории, новости. И вот сейчас я узнал, что я полечу, я имею возможность вылетать. Я первым делом лечу в Турцию. Почему Турция? Потому что рядом с Россией, потому что туда могут прилететь мои друзья, потому что туда можете прилететь вы. Несколько. Людей мне уже написали о том, что они берут билет, они хотят со мной встретиться. Мне очень, ребята, приятно, мне очень приятно чувствовать, что я не одинок, что у меня много, помимо того, что у меня есть много друзей в России, и просто моих подписчиков, которые в последующем, может быть, станут моими друзьями, которые просто могут так взять так же, как и я, спокойно сесть на самолет, прилететь и встретиться со мной. Поэтому, ребята, я буду в Турции, в Стамбуле. Свободен числа, наверное, с 4 с 5 -го. кто хочет прилетать, обязательно увидимся Потом я поеду в Анталию, посещу Анталию Потом я обратный билет абсолютно не брал, я взял только вот прямой билет Сейчас турки Шайлайнс, я вылетаю Потом поедем на, поеду, возможно, еще в какие-то страны ближайшие посещу, раз уж я так далеко улетел Буду раз со всеми вами увидеться Для того, чтобы знать последнюю информацию, пожалуйста, подписывайтесь на Инстаграм Если у вас нет Инстаграма, то я буду как можно скорее публиковать это видео здесь, на Ютубе Но в то же время я буду периодически публиковать видео с моей работы, которое я снял еще месяц назад Или вот последний месяц Вы, в общем-то, должны понимать ход событий да, на канале. До встречи в Турции или другой стране, возможно, которую я посещу. Стало понятно, я сейчас нахожусь в Сакраменто. В Сакраменто я оставил свой грузовик и сейчас я вылетаю в Лос-Анджелес, чтобы завтра вылететь в Стамбул. Это аэропорт Сакраменто и сейчас я попробую пройти регистрацию вместе с вами. Я купил билет до Лос-Анджелеса. С первыми трудностями столкнулся, ребята, закрыт вот этот, представляете, моя Авиакомпания закрыта сейчас здесь Я им написал, мы ждали, вон с чуваком Никто не приходит, я сейчас им написал Они говорят, мы закрыты, но говорит, вам нужно на b подняться Где это b я не знаю Пойду искать b я ему тоже сказал Говорю, Чувак, пойдем Смотрите, какая в аэропорту история Если вам нужна маска, вы можете взять Бесплатно, видите, целая упаковка масок. У меня не нужна, у меня есть маска. Поэтому брать не буду, полетели скорее на регистрацию. Регистрация закончена уже, но на гейте на воротах они могут меня впустить вроде как. Непонятно, ребят, пришел, то ли уже поздно я пришел. В принципе, где-то 45 минут еще до вылета, то ли еще рано. Вообще никого нет. Я один что ли лечу? Для меня только самолет. Странная история. Короче, ребята, я что-то прикола не понял. Посмотрите, какой у нас самолет повезет. Если это реально он. Там больше нет что ли? То есть вот эта вот маленькая фигня, я на них вообще никогда не летал. Как будто, знаете, частный самолет. Под Колымить кто-то решил. Что-то мне страшно на нем. Я никогда на таких не летал. Что думаете? Он около грузовичка стоит. Может отказаться? Может быть и к лучшему, если я не успею. Что-то мне на нем реально страшно. Чуть жесть, ребят. Я не знаю, что происходит. Может быть, вы напишите в комментах. Я вчера забронил рубилет, но я нечаянно взял на месяц вперед. Короче, я его отменил. Деньги мне не вернули по всей вместе. Ну ладно, я забронировал новый. Бонтиак, Бонтиак, какой-то называется. У них самолет маленький. Мне реально страшно, у меня вот сейчас мурашки, вы не представляете, как будто бы я не знаю, что происходит Мне так страшно Я вот этого мужичка спросил, который со мной летит, американец Я говорю, чувак, ты говорю, летал до этого на нем? Он говорит, нет Я говорю, слушай, мне страшно, он маленький, он говорит, я вижу, он маленький, я не знаю и У них такие, знаете, правила, как у участников, ну, как, как будто это газелька какая-то Я ей говорю, бабе, то есть и она говорит, ну сейчас через 5 минут 10 полетим, говорит Я говорю, а... Ну я могу в магазин, да-да, ты пока иди, мою сумку забрала, вес такая, говорит, ну, я думаю, паунд в 15 запишу. Ладно, сейчас возьму что-нибудь в дорожку, какие-то булочки и полетели. Все водички на всякий случай, чай сейчас себе взял и какой-то сэндвич, я потому что с утра не завтракал, но мне, блин, так страшно. Я бы реально не сильно жалел бы, если бы он не полетел и меня бы отменили рейс и даже деньги не возвращали. Но поскольку вроде меня встретили, все нормально, надо свои страхи все-таки преодолевать, Правильно? Поэтому, короче, взял, ребята, чуть-чуть покушать, вот, бегу в самолет. Может быть, он улетел, может все-таки судьба, но хотя они груз мой забрали, так что, наверное, дождутся. Блин, я так еще никогда не переживал реально перед полетом, вообще никогда. Мне кажется, у меня даже ноги трясутся. С другой стороны, вы знаете, я так подумал, ну, слушайте, если а, вот эти все российские чиновники-коррупционеры летают private джетами, вот такими маленькими самолетами, там, на Мальдивы, еще куда-то угодно, да, и считают это безопасным для себя, почему я должен переживать, да? Может быть, на самом деле он еще безопаснее даже, чем большой, Напишите, короче, в комментах. Блин, уже все сели, кажется, я один остался. It is <laughs> Actually, ребят, тема такая: один, мы летим всего три пассажира, представляете, у нас всего трое. Парень один сзади сидит, он меня немножко успокоил, он сказал, я много раз летал, это безопасно, это нормально. Пока, пока, пока. <laughs> он сказал, что супер хайк, они супер высоко летают. Не знаю, почему они высоко летают, может быть, там меньше. Короче, не буду умничать, вы напишете. Ребята, здесь место, как у меня в траке, как будто бы. Видите, два шкафчика небольших, два руля у них там, и все. Кайф, ноги вытянул, сидишь. Скорость набирает довольно быстро, сейчас посмотрим, пока ничего не отваливается. Полетели. довольно низко. Видимо, я ошибся, говоря о том, что он полетит высоко. Он сказал no hike, не высоко. Тут кофеек, тут зарядник, ноутбук можно поставить. Что-то покушать взял, что первый попался под руку. Вот не зря ребята, целый месяц фигачил на работе. Можно насладиться. А самое главное, мое путешествие только начинается. Ребят, мы полбути пролетели буквально за 40 минут до Лос-Анджелеса. Блин, какие-то звуки раздаются, что там включают? Страшно. Пол пути пролетели, садимся в какое-то, в каком-то заведении, в кафешке садимся. Не, в каком-то аэропорту, не знаю, может заправиться им надо. Потом полетим дальше. Тем временем я успел покушать, сейчас надую подушку. тема такая, ребята. Мы сейчас находимся в каком-то маленьком аэропорту и летим в сторону Лос-Анджелеса. Полпути примерно мы пролетели, буквально за 40 минут. Этот самолет высоко не летает, видно всегда землю. В принципе, безопасно и довольно неволнительно. Сейчас отсюда мы еще, видимо, подберем пассажиров и уже полетим на конечный рейс в Лос-Анджелес. Знаете, что интересно? Каким образом они вообще зарабатывают? То есть билет стоит, в принципе, так же, примерно 100-150 баксов я заплатил. Может быть, они частные рейсы возят за большие деньги, кого-то привезли в Сакраменто оттуда. Они вот так вот перебежками добираются до Лос-Анджелеса, собирая по деревням народ. Хотя мы в одной деревне остановились, дальше мы уже все в Лос-Анджелес попадаем. Но тем не менее, может быть это так работает? Напишите в комментах, если вы в курсе, потому что мне реально интересно, и ваше мнение в том числе, как они зарабатывают, ну вот явно мы только на солярку и то, и то не солярку что-нибудь там заливают, да, и то не хватит, наверное, денег, потому что сколько он-то нас соберет, ну сейчас еще народ будет, ну пускай у нас человек 8 даже будет, пускай по 200 даже долларов, я не помню просто сколько я платил, полторы тысячи долларов, это даже, даже на топливо не хватит, мне кажется Мне реально страшно. Что я вам хочу сказать, ребят, довольно? Безопасное такое мероприятие. Зря я переживал. У нас было вначале трое, потом в деревне мы еще взяли троих. Никто абсолютно не переживал, кроме меня. Я почему-то переживал так сильно. В общем, я нахожусь в Лос-Анджелесе, в аэропорту. И я, наверное, сейчас пойду сразу сдам тест. Тест. Дело в том, что тест на коронавирус в Турции нужен за 72 часа. Ребятки! Здесь же сразу можно сдать тест. Буквально в шестом терминале я вышел, пришел через дорогу. И здесь можно сдать тест на коронавирус. Вот он здесь. Регистр online Можно оплатить онлайн и пойти в какую-то по всей видимости кабинку. Сейчас через телефон я зарегистрируюсь. Это 7 day. А мне нажен quick-тест. Сейчас я спрошу. Короче, я платил, ребятки, 125 долларов. И сейчас они мне сделали, сказали, что в течение 3-5 часов. Keep все, ребят, представляете? У меня аж слезы текут. Слезы радости. В нос залезла вот этой кочергой этой тоненькой. 3-5 часов на почту пришут результат. Круто! Круто! 125 баксов заплатил. Круто! Круто! Слезы текут! Довела меня до слез, женщина. Я даже в Турции еще отели, честно говоря, не бронировал. Ну, я какие-то забронировал. А вот сейчас, который я приеду, ничего не бронировал. Так же, как и сейчас в Лос-Анджелесе. Абсолютно ничего не меня нет, поэтому погнали, бронируйте отель. Итак, ребятки, все прямо при вас, сейчас забронировал отель, 121 бакс за одни сутки. Сегодня, час назад, уже могу заселяться, в принципе, его и искал, хорошим рейтингом. Теперь я на это обращаю внимание, чтобы не попадать в просак. 22 минуты пешком, я думаю, что, наверное, пешком и дойду, правильно, ребят, как считаете? Итак, пока выйду в отель, расскажу вам историю. Ребята, я забронировал билет на сайте авиаселс поиск дешевых авиабилетов, как вы знаете, да? жалко, что они меня за это не заплатят тем не менее, я забронировал билет 600 баксов, прямой, взял прямой, чтобы не переживать, не волноваться, без пересадок подумал, надо пройти электронную регистрацию за одни сутки можно сделать это на их сайте на Turkish Airlines и вы знаете, я не смог это сделать было написано, что моего билета не существует я начал волноваться уже начал смотреть новый билет, новый билет уже 1000-1200, уже дороже. Я начал звонить им. Я им дозвонился. Они сказали, что, вы знаете, часть вашего маршрута отменена. Я говорю, какая еще часть? У меня прямой билет до Турции. Она говорит, нет, на Афины самолет не полетит, поскольку ковид и все дела. Я говорю, какие Афины, мне не нужны Афины. Нет, у вас, говорит, э, Лос-Анджелес. Стамбул, Стамбул, Афины. Я говорю, мне не нужны Афины. Ну тогда вы можете воспользоваться частью своего маршрута и слезть на Стамбуле. Я начал проверять. Оказалось, ребята, что вот эта компания Авиасейлс, она переадресовывает на какую-то другую компанию. А другая компания ищет выгодные маршруты и дешевые, самые дешевые. И самый дешевый, он оказался дешевле с пересадкой. Ну вы поняли, да? Покупает длинный билет, нежели короткий с Лос-Анджелеса до Стамбула. А вообще так непривычно, ребята, путешествовать без машины. Так это интересно. И вообще путешествовать. Я просто в предвкушении. Для меня даже Лос-Анджелес я сейчас приехал без машины. Просто здесь нахожусь, как турист. Вот с сумкой иду. Кстати, чтобы вы понимали, вот эта вот сумка это все, что у меня есть ценного. У меня все украли, у меня было много вещей. Сейчас у меня ничего не осталось. Я какие-то вещи взял, с другой стороны, мне друзья мои говорят, что ты в Турцию едешь, не надо ничего брать, там все дешево, там большое, большое разнообразие, купишь там все, что тебе нужно. Поэтому что-то я купил, а что-то куплю там. Но вообще это все, что реально у меня есть ценного есть. Там ноутбук, сзади у меня там какие-то принадлежности для умывания. И все, вот мотель, кстати, я сейчас посмотрел, это 4 звезды, я не знаю, это много мало, что это вообще значит, 4 звезды, и здесь же есть еще а, спа бассейн и что-то еще. Сейчас мы все это дело проверим с вами, посмотрим, работает ли в связи с ковидом или нет. А на вечер я договорился со своими друзьями, с ними. Я вас тоже, может быть, сегодня познакомлю. Поэтому сейчас отдыхаем несколько часов, потом с друзьями встречаемся вместе с вами, а потом... Короче, вот такое вот у нас с вами будет путешествие. Вместе со мной полетите. М -м -м -м. Потом отдыхайте, завтра в аэропорт и полетели в Турцию. Итак, ребятки, я все узнал. К сожалению, бассейн у них не работает. Не работает и джим, спортивный зал. Она спросила, какая тебе нужна кровать. Одна кровать или две? Я сказал, в принципе, без разницы. Но такие дела. Десятый этаж зато дали. Я надеюсь, что будет красивый вид. Но хотя бы им мы насладимся. Ну что, как обычно, ребят, заходим с вами. та тадам, тадам. Та так, самое интересное. Нет, не самое интересное, Ванна простая. Здесь гости. Две кроватки, пожалуйста. Кто у нас? В Лос-Анджелесе сегодня заезжаем. И что тут у нас с видом? Ну, так себе. Но бывало и хуже, скажем так, да? Поэтому. Нормально, нормально. Учитывая, что здесь реально, ребята, 10 минут пешком, то это вообще четкий вариант. Четкий вариант. Пойду купаться, умываться, скидывать видеошечки. На монтаж обязательно для вас, ребята, чтобы вы смотрели, вот прям вот. Только я снял, и сегодня же вы уже посмотрели Буду стараться так, ребята И человеку сказал, который мне монтирует, чтобы он тоже старался Так что мы для, стараемся для вас, чтобы вы Актуальный формат видели и больше не критиковали меня За то, что О -о -о, месяц назад снимал Ну что такое? Такой у меня отельчик, ребятки Здесь есть ресторанчик, кафе С утра можно покушать Я иду искать зарядник, у меня зарядник на телефон сломался сегодня Нужно найти Пойду погуляю немножечко Время сейчас у нас 5 часов вечера Ребята, я думаю, мои приедут через пару часов, а я пока прогуляюсь по Лос-Анджелесу в качестве туриста, а то все время приезжаю, работаю и работаю, а тут немножечко хоть попутешествовать, ребята, сразу настроение совершенно другое, я и когда работаю у меня настроение прекрасное, а сейчас это какой-то новый уровень удовольствия, понимаете, новый уровень, а главное, что впереди еще просто бесконечность, месяц, а может быть два, сколько захочу, как придется. Так и буду отдыхать. Женщина объяснила мне сюда, потом направо, там будет ликер-стор, и там можно купить зарядник. В общем, зашел в магазин, ребятки, купить зарядник для телефона. Маски сразу купил, на всякий случай, ну, такие новые. Представляете, в отеле я забежал, есть зарядка на телефон, он говорит, есть. И самой ей так неудобно, я говорю, а сколько стоит? Я ей так неудобно, я вижу, она говорит, 36 баксов. 36 баксов за шнур китайский, поняли? Я сходил сюда, в ликер-стор, 6 баксов шнурок. Учимся экономить, чтобы я смог путешествовать еще дальше. Так, вода у меня есть, возьму колбу. Прикиньте, что, ребят, я и не знал. Я просто случайно сейчас в кафешку зашел вот сюда. Оказалось, что мне положена еда, ужин вечером. Представляете? То есть в стоимость моего отеля, включенный ужин. Я просто случайно реально зашел, думаю, пойду что-нибудь скушаю. А у меня там лежит мой номер и еда. Она говорит, какой у тебя номер? Я говорю, 310. Она говорит, а, ну хорошо, вот твоя еда возьми. И там любой напиток выбери. Представляете? Вообще офигеть. Ну я даю. Я и не понял. Она мне сказала это ну вот этот ассистент, она говорит, поужинать вы можете вот здесь, они работают до 9.45 я еще переспросил, до 9.45 она говорит, да, в 6.40 или 6.30 они открываются, вы можете позавтракать а это оказалось, что включено, но я не знал, что может быть и ужин еще, ребята, включен, обычно завтрак включен сейчас мы посмотрим, кстати, что здесь О, ну да, как-то не очень, ребята, два бургера за день, это слишком много для меня, так что, видимо, я Пойду уже в другое место. Ну ладно. Короче, ребят, тема такая. Привет, ребята. Привет, привет. Привет, я вас обещал познакомить. А главное, вы на... должны, в принципе, вспомнить. Помните, вы их... какую мы приводили? Троечку. Троечку, троечку приводили, Андрей. Троечку. И вот их еще один человек подъехал. Короче, ребята, мы отвлеклись. К нам пришел еще один наш друг. Здорово. А в общем, смотрите, о чем мы сделали, о чем мы говорили? О том, что я к тебе когда-то привозил тачку. Андрею когда-то давно привозил тачку, и мы тогда случайно тоже увидели, что оба чего-то там записываем на камеру, и тогда мы познакомились, да? да так. А с тобой мы познакомились как? Ты просто смотрел когда-то ролики? Я давно смотрел уже лет Давно, я да. не знаю, 6-7 ролики твои смотрел. Мне надо было просто в прямую твоя услуга да. привезти из Техас машину да. в Лос-Анджелес я привет? вот э, нет я не но то что мне там не нужно было там мне ехать но короче говоря не важно нет ты говорил ты ехал но полный а точно я забыл почти почти повезло было на самом деле это просто очень давно было это было месяц еще ну там скажем допустим да мы это было давно а познакомились мы с тобой лично еще через 2-3 месяца просто ты оставил номер говоришь как будто в Л давай давай увидимся давай увидимся обязательно и я, когда приехал в ЛА, я помню, что у меня был записан номер, мне с кем-то надо встретиться, и все. все осталось, так, с да. так и общаемся теперь, ребята, когда я приезжаю в ЛА, мы всегда встречаемся, кушаем суп, общаемся и с ребятами точно так же, в принципе, с тех пор оставим на связи, пьемся. Чай такой? Зеленый чай, так зеленый чай пьем, да. Давай, бахнем. А что, бьем тебе не, не дали? А, тебе пока не еще будем. не положено. тебе. Да, он заваривается. Хм. Такие дела, так что кому нужны запчасти? Туда. Вот, а вот наш босс, приехали ребят покушать, как это называется еще раз, надо мне запомнить? Рамен. Рамен, Рамен. да, приехали покушать рамен, и везде все закрыто, Лос-Анджелес, и наш босс сказал, что если у вас хорошая тачка, он реально так сказал, посмотрел, говорит, Андрей, это твоя тачка, это моя тачка, но тогда заходите, и вот мы сейчас зашли все здесь Ну какая же у Андрея тачка? Какая же у Андрея тачка, ну мы покажем, покажем, а для этого Помнишь, я тебе говорю, что инстаграм нужно вставлять в правильном месте? Да, а вот э, вы не узнаете, потому что вы не подписаны на мой инстаграм. Вот. Если бы вы подписались на мой инстаграм, вы бы знали уже три дня назад. Не три, вы бы знали, как и ты, собственно, ты тоже еще не знаешь. Я историю записал, смотри, и тебя отметил. Ладно, будем кушать и беседовать дальше. Что, нормально, ребята, время 12 часов. Я пришел. Думаю, надо на утро распечатать мне тест. У них есть компьютер, где можно просто взять самому, вбить свою почту и распечатать бумагу. Вот, пожалуйста, тест. И написано негатив. Видите, негатив. коронавирусу не обнаружен. Итак, ребятки, доброе утро. У меня время 7 часов утра. Вот зашел в инсту, ваши комменты. Чего вы мне тут насоветовали? Какие фильмецы посмотреть? Ну ладно, ребятки, пора просыпаться, наверное. Мне советовали... Проснуться пораньше в день отлета, чтобы в самолете быть уставшим к вечеру. Чего тут у нас? Солнышко вон встает. Или уже встала. Красота! Красота! Пойду завтракать! Вот. Ребятки, всем привет! Проснулся я в отеле около Лос-Анджелеса Аэропорта. Ну, уже часа три, наверное, не сплю. Сейчас время у нас девять. Знаете, чем я сейчас занимаюсь? Зашел на букинг на букинг зашел, блин, и пытаюсь в Стамбуле, да, как вы знаете или не знаете, там, я вот недавно узнал от вас, там не работает букинг, поэтому там какую то через VPN нужно, я не сильно, не сильно в этом разбираюсь, ну, короче, я еще отель не брал, я думаю, чтобы не случилось так, что я приеду и там мне не заработает он, а VPN я ну, не умею настраивать, а потом его настроит там спрошу у вас же тоже в инстаграме, я поэтому сейчас хочу сразу забронировать отель, вот нашел какой-то простенький отель около аэропорта, потому что я прилетаю вечером и мне не хотелось бы ехать в центр там 50 минут, я думаю, что я лучше тачку сниму, потому что что там в общественном транспорте какой-то код нужен. Нашел какой-то отель. Такие, блин, прикольные, прикольные улицы. Улица не Хатун, Махалеси, Фатих, Кадеси, Арнадлю, Чих, Туркий. И вот я проверяю, насколько это далеко от аэропорта. 20 минут, в принципе, на такси я доеду. Убер, говорят, там работает. Поэтому сейчас забронирую, наверное, сразу на один денечек себе отель, чтобы я приехал туда, соответственно, в субботу вечером. В субботу вечером по воскресенье, ведь по воскресенье день у меня этот отель есть, а днем я выезжаю, тачку снимаю, и вместе с вами уже едем в какой нибудь нормальный отель, где-то заселяемся, там-там-там, гуляем. Короче, примерно такой план, так что, ребятки, вот такая вот у меня задача. Ну, какой-то обычный, простенький, Ну, цены меня, конечно, ребята, приятно удивляют. Отель за 17 баксов, это как вообще возможно? Как тебе такое, блин, Илон Маск? Сейчас посмотрим, сколько у вас вместе с налогами. 17! То есть здесь еще и налогов нету, понимаете? В Америке-то 17, потом дальше-дальше-дальше у тебя выходит 35. Но в Америке нереально за 17. Вообще ничего снять, ты даже хостел не снимешь за 17. За завтраком целый отель. Представляете, ребята? Да, он скромный, но мы вместе с вами его посмотрим и исследуем. Круто! Ну что, ребятки, меня привезли прямо на посадке Turkish Airlines. Пойду делать чек-ин. in Короче, ребятки, такая история. Видите, закрыт, закрыт, закрыт, закрыт. Все окна закрыты, соответственно, я чекин сейчас сделать не могу. Они сказали, он там, соседи, их помощники сказали, что они откроются только в 4, а вылет у меня в 6. Вот я не знаю, немножко переживаю, но, наверное, к тому времени, когда вы посмотрите, я уже буду в Турции, я надеюсь. И вы, наверное, сейчас тоже ответ знаете, но тоже мне не можете дать. Смогу ли я f 4 сделать чек если у меня в 6 вылет? Это не поздно ли? Нормально это? Он сказал, ты можешь воспользоваться вот этим вот аппаратом, но у меня нет смысла им воспользоваться. Я, кажется, сейчас попробую. Тем более, где он, Туркиш, здесь я вообще его не вижу. Вот он. Я, конечно, сейчас попробую, но абсолютно нет смысла, поскольку у меня, как я вам уже объяснял, полет через Афины. Ну, ладно. Не через Афину, а после идет на Афину, а у меня не найдет. У меня получилось, смотрите, показывать свободные места. Я занимаю около окна крайне право. Не так много остается и всего лишь три места. Все, посадка того он остал, осталось посадчитал. Один время окачания посадки 17. Номер входа 154. огонь, ребятки. Мне кажется, я получил билеты даже и даже группа место. Все четко. Прикиньте, ребятки, у меня все получилось: место, гейт, сидушечка 16 кейт. Я полечу, ну как вы видели на карте в самом низу справа Видите, все-таки здесь удалось сделать Теперь я могу спокойненько идти и проводить время спокойно У меня осталось где-то 3-4 часа до посадки Пойду покушаю, с вами пообщаюсь в инстаграме и так далее Ребятки, до вылета у меня еще где-то 5 часов или 4 часа ну, По крайней мере до посадки 4 часа точно Я решил на всякий случай пойду-ка я, наверное, пройду Контроль, правильно? Мало ли что может быть в последний момент Тем более, что там есть все рестораны И, и кафешки, как я понимаю Правильно, я могу сходить Сейчас такой интересный момент был Собака нас всех Такая умная очень собака Такая худая И она всех все, всех и каждого проверяла Нюхала Там нельзя, к сожалению, было снимать Как и здесь сейчас, как я понимаю Но я вот вам пересказываю историю Иду на посадку Видите, вокруг кругом турки Главный кордон я прошел У меня проверили все мои вещи все отлично, главное, что ничего не изъяли, ничего не забрали, потому что я переживал там много подарков моих моим друзьям, и я бы не хотел, чтобы их, конечно, изъяли. Мало ли что-то металлическое, что-то большое, что-то крупное, что-то тяжелое, но ничего не забрали, отлично. Пора, пора пам Приехал покушать. Интересные дела. Так придется, похоже, голодному ходить, ребята, до самого вылета в аэропорту, ребята. Смотрите, очень мало, очень мало магазинов. Открыто, вон там есть Dior, Chanel, там в основном духи. Чтобы была где-то еда, я не нахожу пока. Ага, вон Panda Express есть. О, классно, я же здесь уже питался, ребята, как я совсем забыл. Панда, помните сетевое заведение, где продает рис и лапшу с курицей и с чем угодно? Туда-то я и пойду. Тем более, что есть столики, где можно посидеть, включить ноутбук и перекинуть все ролики для вас. Ребятки, я взял покушать. Знаете, не хочется мне вас немножко, ну так, своими нудными видео отвлекать, и не хочется, чтобы вы скучали, смотрев мой видеоролик. Но, с другой стороны, я так подумал, я же и для себя тоже снимаю, ребята, это видео для того, чтобы самому потом через несколько лет посмотреть на себя. Вот вы многие говорите, что ты удивляешься банальным вещам, но это правда, и это от того, что я нигде не был, я жил только в России, у меня не было никогда возможности путешествовать. Сейчас такая возможность появилась, поэтому, ребята, не удивляйтесь тому, что я буду удивляться тому, что а, такая вот тавтология, тому, что для вас является весьма привычными вещами. Сейчас у меня такое самочувствие, такое ощущение, ребята, такой свободы, я прям как на крыльях куда-то лечу, такая невероятная свобода. Вот сейчас я поем, потом я ну, в интернете полазаю видео, поскидываю сразу человеку в Россию, который будет монтировать этот ролик. Специально ему сейчас скину отсюда из аэропорта для того, чтобы он уже начал его монтировать. И когда я прилетел в Турцию, я ему в ближайший час в в отеле скинул остальные видео, и он сразу же смонтил, ребята, чтобы вы горячее, вот прям еще горячее, новое испеченное видео видели. Поняли? Чтобы вы больше не жаловались в комментарии, не высказывали свою критику о том, что ролики вы видите немножко позже. Поэтому мы стараемся, ребят, со своим человеком, который мне монтирует ролики, с Иваном, для вас скорее прям свеженькие, как вот пирожочки, знаете, ролики запускать. Так что вы смотрите те события, которые происходили со мной но вот за последний день. да, Я прилетел, переночевал и в Турции я нахожусь. Сейчас еще даже, по-моему, не начался март. Да, начало марта. И вы его, я надеюсь, увидите в конце февраля это ролик. Хотя, да, да, ребята, если кому-то интересно, вот я сейчас взял в аэропорту рис, здесь курица или не курица, короче, какое-то мясо и вот этот маленький сок. Вышел все на 16.96. 17 долларов. Вот так. Смотрите, ребята, в аэропорту все магазины с сувенирами закрыты. Не зайдешь, ничего не приобретешь. Но я заблаговременно позаботился о том, чтобы друзьям приобрести какие-то подарочки. А еще, ребята, я сейчас проверю на ВСЛС. Смотрите, тот самолет, на котором я лечу, и тот именно тот рейс. Вот он. Он стоит 1143 в одну сторону. Лос-Анджелес, Истамбул. Если брать прямо сегодня, представляете? Такая история. Ребята, а это duty free в аэропорту. Я не знаю цены на алкоголь. Какие они должны быть в оригинале. Ну, давайте я вам покажу на какие-то напитки цены. Вот смотрите, 20%. Виски Джим Бим За бутылку. А я не знаю, видимо, это. А, нет, один литр. Один литр. Напишите, ребят, в комментах, насколько это дешево. И действительно ли в таких магазинах можно взять что-то с большой скидкой. Вот такая бутылка. Gold лейбл. 68 баксов. Видимо, литровая или полутора литровая, не знаю. Вот смотрите, Black Лейбл тоже виски, да? 52 доллара. Не знаю какого объема. Вот смотрите, Джеймсон. 35 долларов. А вот, смотрите, тут, видимо, какие-то люксовые. Это, наверное, на аквадискотеке у Путина такие напитки разливаются. Вот, смотрите, Луис какой-то. 8 тысяч долларов. Пожалуйста, Луис. Еще один. Луис 13. Луис 13 тоже. Ну, такой маленький Луис есть. Сыночек Луису, поняли? Внучок. 675, пожалуйста. А вот Реми Мартин XO. Он 277 всего лишь долларов. Вот такой маленький есть. Для него уже не требуется стеклозащитное. А, здесь тоже нет стеклозащитного. Только вот здесь есть. Это совсем дорогое. Здесь 200 долларов. А вот смотрите, тоже Хеннесси Парадайс какой-то. 2000. Этот, 4000 Hennessy. Hennessy, Hennessy XO. Невероятно, ребята. За такие напитки, такие цены, это, конечно, сумасшествие. Какое он удовольствие должен приносить этот напиток, чтобы заплатить за него четыре тысячи долларов Ребятки, посмотрите, сейчас в аэропорту подключился к Wi-Fi И мне кажется, скорость просто неприлично высокая, как вы считаете? 83.10 мегабит в секунду, а здесь на скачивание, на загрузку 100.91 Это, мне кажется, сумасшедшая скорость Я просто сейчас как раз файлы закидываю Ивану, который будет монтировать для вас этот ролик в срочном порядке и, соответственно, офигевая просто от скорости. У меня такой нет даже дома. Потому что у меня дома нет. Итак, что здесь у нас, ребятки? Здесь такие вот наушнички. Плед дают. Просто огромнейший самолет. И за багаж я ничего не платил абсолютно. Сейчас выложим сюда ноутбук, наверное. И достаточно, Короче, ребята, история такая, как вы видите, я прямо напротив крыла сижу. А, в принципе, здесь, смотрите, даже есть Bluetooth, есть все кино необходимые. Я вас интересовался, спрашивал, какие мне посмотреть. И на русском языке, и вот, пожалуйста, жанры выбираем, все, что хотим. Места не так уж и много, знаете, у меня ноги длинные, поэтому большое преимущество, что посередине никого нет. Не знаю, в связи с ковидом или еще с чем-то тем, что мало мало пассажиров, но, да нет, наверное, с ковидом, потому что везде, ребят, средних средние места практически везде пустые. Так что, наверное, это связано. Но ничего, посмотрим. Спать не хочу. Сейчас, через час, должны, после того, как мы залетим, покормить, и потом можно уже спать. Я думаю, так. А пока сижу, смотрю в предвкушении, ребята. Ноги есть, куда вынуть, спать будет удобнее. Сейчас сделаем распаковку. сок, булочка, видимо к чаю какие-то принадлежности, а, нет соль, перец, салатика чуть-чуть и брингватором. такой скромный, я не знаю, что это ужин или полник. вряд ли это ужин полноценный. Что, ребятки, я в аэропорту Стамбула. Как я понимаю, это новый аэропорт Ист называется. он Большой, красивый. Температуру за окном я еще не мог определить, ребят. Сейчас нужно первым делом мне подсоединиться к Wi-Fi написать всем тем, кто присвакуется за меня. Ну и вызвать, наверное, такси. Понять, откуда она здесь вызывается. Мне, ребята, знающие, рекомендовали вызывать все-таки через приложение, нежели на улице где-то ловить, да. Но на всякий случай, конечно, у меня, конечно, есть, чтобы по старинке в случае необходимости оплатить. Сейчас я иду куда-то на выход, иду за всеми, а там посмотрим. Полет хорошо прошел, ребят, 13 часов абсолютно незаметно. Единственное, что организм сейчас не понимает. В Лос-Анджелесе сейчас утро. Вот примерно такая же погода за окном – утро. То есть солнышко восходит, а здесь оно заходит, ну и, и, собственно, организм считает, что утро. Утро, просыпаться надо бодрствовать. Я спать не хочу, абсолютно не знаю, как-то нужно сейчас привыкать, будет уговаривать себя ложиться спать, засыпать. Ночку проспать, завтра у меня свободный день, никаких встреч А вот послезавтра начинается Поэтому я решил прилететь самым первым В Стамбул Для того, чтобы встречать всех тех, кто Ну, собственно, с кем у меня запланированы встречи Идем по репорту, посмотрим, что нас ждет впереди Ребятки, история такая Я пытаюсь сейчас войти в сеть Wi-Fi Но у меня это не получается сделать, знаете почему? Я ввел свой номер телефона Мне сказали, что вам отправили SMS-код, но он мне здесь не приходит Поскольку здесь нет сети, ребят, моей ATT, американская. Я пойду, наверное, симку первым делом покупать и не буду морочить никому голову. Вот стыковочные рейсы, люди, видите, пересаживаются. Паспорт контрол, а мне куда надо. И там паспорт контрол, и здесь паспорт контрол. Ну, пойдемте за всеми. В принципе, все, ребята, довольно привычно для меня. Для меня все дублируется английским языком. И, естественно, основной язык турецкий. Пойдемте искать сотрудника, чтобы он мне помог подсоединиться к сети Wi-Fi. Большой просторный аэропорт, довольно много людей, как вы видите. Видимо, в одно время сейчас много прилетело. И много стыковочных рейсов именно с нашим рейсом. Потому что те, кто летит в Стамбул, им выдавали такую бумажечку, ребята, которую я заполнял прямо в самолете. И я не знаю, куда мне ее сейчас нужно будет сдать. Ребята, видимо, здесь я могу купить сим-карту, наверное, да? Написано, смотрите, что. We рубли. рублей. <laughs> мы, мы принимаем рубли. Вот здесь, наверное, можно симку купить. Так много людей. Может быть, сразу и купить ее, чтобы мне не зависеть от Wi-Fi. Она мне может пригодиться. Без комиссии. Смотрите, даже по-русски написано. Global Exchange. Или а что, что они делают? Надо спросить, могу ли я тут купить сим-карту чтобы я в очередь зря не стоял. Нет, Global Exchange – это глобальный, глобальный обмен, глобальная замена. Они здесь меняют просто рубли или доллары на их местную валюту. Но мне это делать не нужно, я думаю, успею. А, мне еще вот это вот надо, паспортный контроль пройти. Вот оно как работает. Ребята, видите, я совсем ничего не понимаю. Ладно, идем на контроль. Довольно быстро все на регистрации прошло. Я ждал очередь, но ну, минут 20, может быть. А меня очень быстро, очень быстро проверили, чуть-чуть, и все. Сказали, что… Я говорю, где Wi-Fi получить свой… Wi-Fi сейчас. Ага. Ребята, вы знаете, мне кажется, что в современном мире сделано все возможное для того, чтобы ты чувствовал в любой стране, в любом городе, себя как дом. Поэтому я нисколько не разделяю ну, какие-то возможные комментарии людей, которые говорят: ты там понаехал, ты приехал, там, ты там свой, ты там чужой, знаете? Это я к вопросу о том, что ну, не нужно писать, как мне там кто-то писал, Ты в Америке там всегда будешь чужой. Да, ребят, я везде буду свой. Как, важно, как ты себя в душе чувствуешь, как ты к этому всему относишься, а не то, э, что там вы скажете и что там подумают кто-то другие, понимаете? Поэтому в современном мире есть все необходимое и возможное для того, чтобы чувствовать себя везде как дома. Пожалуйста, нужно вам Wi-Fi вот на те, подключился. В любом, в любом аэропорту, в любой стране, в, любой, в любом городе мира. А тебя... Зарегистрировать отель, в отеле зарегистрировать, пожалуйста, букинг, заходим, чуть чик, -чик, чик быстро. Аэропорт, все, в самолеты, быстро-быстро, все, все это возможно. Поэтому я реально сейчас, я помню, когда я летел в Америку, я капец как, как переживал, ни одного слова по-английски не знал. Сейчас я реально, блин, везде себя чувствую, когда... это мой дом, ребята. Я, блин, человек мира, как бы это ни звучало, может быть, э -э весело или смешно. Ну, блин так, это, это правда, я везде себя хорошо чувствую, и вы должны себя так чувствовать, не надо, не надо иметь в голове какие-то там ограничения, предрассудки относительно того, что вас там кто-то, не так на вас кто-то посмотрит, не так там, с чего вдруг, вы имеете право, 21 век, имеете право путешествовать, имеете право, где хотите жить, имеете право мигрировать, переезжать, работать, студентом быть, Блин, это нормально. Сейчас я подключился к Wi-Fi, сообщил всем своим родным и близким, что со мной все в порядке. О, сейчас скажу, где-то здесь туалет был, и, потому что там закрыты туалеты. И пойду искать Uber, где здесь у них Uber, куда приходит вызывать. И поеду в отель. Отель прямо рядом, ребят, рукой подать. Я забронировал вместе с вами. Буквально 10-15 минут доеду и все. Компания Хавас. Вот какая-то компания TGS Что за компания, не понимаю Давайте, знаете, как, ребят, сделано? Смотрите, я уверен, что среди вас много людей, которые, может быть, даже живут в Турции Может быть, часто сюда приезжают ваши родственники здесь но Просто отдыхать на выходные ездят Такие тоже есть среди моих подписчиков Поэтому я уверен, что вам реально виднее Как здесь все устроено, где лучше снять автомобиль, арендовать Где лучше жить, в каком районе и так далее, и так далее Поэтому я сейчас воздержусь, наверное, от каких-то преждевременных покупок Я не буду снимать, арендовать автомобиль Отель не буду арендовать там на месяц да и так далее А я просто опубликую это видео в кратчайший, возможно, период времени Ну, буквально вы завтра увидите То есть я вот сегодня прилетаю, сегодня у нас 27 вечер 28 завтра, я надеюсь, вы увидите, тем более, что у нас время с вами одинаковое У меня сейчас вечер здесь 6.59. И у вас 6.59. Ну, выйдите вы его завтра. Постараюсь, наверное, днем опубликовать, как только мне его смонтируют. Я почитаю ваши комментарии. Напишите, пожалуйста, какие-то ваши советы. Мне, мне все советы дороги, потому что я нигде никогда не был, ну, за исключением Америки. И Турция для меня новая страна. Для меня здесь все непривычно. И напишите, пожалуйста, где арендовать машину лучше, где выгоднее это сделать, от чего стоит остерегаться, какие заведения стоит сходить, посетить, кафе, рестораны, вкусная еда, развлечения и так далее, так далее. Ну, короче говоря, любой совет Будет мне интересно и полезен Наш маршрут проследует через Дьюти Фри Иначе ты не пройдешь нигде Можно, кстати, посмотреть, сколько здесь стоит да? Те вещи, которые я озвучивал В аэропорту Лос-Анджелеса По-моему Смотрите, духи всякие разные Аромат здесь, конечно, стоит потрясающий Табак, сигареты блоками <laughs> никогда не видел В Америке, чтобы такими огромными блоками продавали О, кстати, вот сколько Мандемас я часто беру? Два, за, за 3 доллара А здесь какая цена? 8 евро за одну Странная цена, может быть, я не то беру. Ладно, не будем, ребят, терять время, потому что уже темнеет. А мне хочется до отеля добраться по-светлому. Сейкейс, это экзит. секис, секис. Да, ребята, и также мне необходим ваш совет. Хотя уже многие писали, но тем не менее, в Ютубе напишите. Я уверен, что вам вине тем, кто часто путешествует. Например, вот, надо ли exchange? Вот здесь надо менять обмен. Надо ли мне менять, меня, тем более в аэропорту мои деньги? Или не нужно вообще мне? Мне вроде бы знающие люди советуют, что я, в принципе, могу везде по карте платить. Либо кэшем, да? долларами. Это тоже возможно. Они мне просто будут зашлевать в а, ну, в своей валюте, да? Сим-карту. Где покупать? Какую покупать? Насколько? Без разницы или имеет значение, какой оператор? Ну, в общем, все вот эти, вот эти нюансы хотелось бы, конечно, от вас услышать. Вот такое растение в аэропорту растет. Итак, ребятки, учим с вами турецкий язык. Смотрите. Эксит, выход, это сикис. А туалет, это туалетлер. туалетлер а что, как ребенок? Да туалет, я хочу в туалетлер. И все, оказывается, это не ребенок, а готовый уже турецкий мальчик. Ребята, обмена очень много, поэтому меня немножко это смущает. Я думаю, что, наверное, не очень, не очень удобный курс. А вот здесь, посмотрите, учим такси. Такси, кстати, неправильно написали. Смотрите, через S, через X пишется. И вообще K вообще не нужна. Ну ладно, вале, да, вале. Вале, вале, вале. Туалетлер и вале. Вале. Вале. Идем на вале. Короче, ребятки, я выхожу из аэропорта. Гейт номер 9. Куча народу стоит. Погода, в принципе, нормальная. Чуть-чуть попрохладнее, чем в Лос-Анджелесе, но терпимо. Вот люди в пиджачках, видите, в курточках легких. Каждый стоит с какими-то штучками. Я сейчас буду пытаться, наверное, вызывать Uber. И... Если он работает. А если не получится, то тогда я уже пойду к бомбилам. Потому что бомбил, как вы видите, их достаточно много. Но это, но это я так полагаю. Я полагаю, так это не Uber все-таки, да? Uber все-таки. У них табличка есть. И вообще, работает ли здесь Uber. Короче, давайте пытаться искать. Давайте пытаться искать. А, интернет не работает. Пойдемте обратно. Смотрите, какая история, ребята. Блин, какой он красивый. Черт возьми. Посмотрите, просто, ребята, на этот, на этот аэропорт. Посмотрите, какой он офигенный. Просто офигенный. Да? Здесь цветочки, зелено, красиво. Здесь высоченная такая вот палатка, такая назовем. Вон там, кстати, автоматчик какой-то, и он запретил там стоять. И он говорит, не-не-не, типа не стойте здесь, стойте за, за территорией. Ну ладно, окей. Короче, ребят, смотрите, Убера Uber нет. Uber'а как такового нет. В Убере приезжает такси Yellow. Вот он, Yellow, видите, стоит, вот он и приезжает. Ну окей. В принципе, нормально. Теперь надо Departure Level 2. А у меня какой Level? Я не знаю. Сейчас просим. Да, он сказал, что это Level 2, поэтому нормально. Так... Payment method decline. Блин, на что, карту нельзя платить, что ли? Странная фигня. Короче, ребят, вот приколюха. Рассказываем историю. Вы, наверное, знаете, кто уже был в Турции. Но кто не знает, кто поедет, будете знать. Короче, я вызвал такси через приложение Uber. Но Uber, как я понимаю, в Турции нет. Есть и Yellow такси. Этот Yellow таксист написал мне, что я сейчас нахожусь на Seven Gate. Я говорю, мне не нужен Seven Gate. Мне нужен 9-гейт. Почему ты приехал на 7? Стоит, по-моему, около 10 баксов. Вокруг меня турецкие таксисты окружили, говорят, тебе куда надо? Я говорю, вот этот отель. Он говорит, о, это мой отель. Типа, это наш отель. Я говорю, отлично. посмотри в списке, я у тебя есть. Он говорит, нет в списке. Я говорю, ну вот от вас сообщение. А я им писал. Они говорят, 17 баксов, мы тебя встретим. Я говорю, встречайте. И они нифига не встретили. Ну, короче. Я не знаю, правильно сейчас иду или нет. Третья дверь, четвертая. И он мне начал объяснять, что это... И он мне начал объяснять, что у нас, я не знаю, правда это, ребята, или нет, у нас Uber это нелегально. Если ты вызвал Uber, то у вас сейчас остановят полиции, тебе выпишут тысячу, тысячу ну, их вот, валюты, я не знаю, какой. Я говорю, мне выпишут? Он говорит, да. Я говорю, то есть, ну, блин, мне так это, так это неприятно, ребят. Меня пытаются отговорить, пытаются он на, на, значит, свое вот это такси мне впихнуть. Я говорю, мне за что выпишут, что ты несешь, говорю. Я говорю, it's not possible, он говорит, я, жалко, я не снимал Он говорит, нет, нет, это Я тебе говорю, тебе выпишут, но ну, на английском, на ломаном. Еще хуже, чем у меня Типа, тебе выпишут? Я говорю, нет, это драйвер Может быть, выпишут, а мне за что выпишут Он говорит, это Uber, Uber И всех зовет, короче, смотрите, он Uber вызвал, смотрите Типа, ну, понимаете, да Я говорю, это, это я говорю, приложение Application Uber bad driver from the yellow taxi, говорю Yellow какой-то у них такси модно здесь есть Так что он сказал, что Видимо, тут как-то тоже, ребята, как в Советском Союзе делятся места. Вот я там был внизу, видите. Там можно одним стоять, здесь можно другим стоять. Я таксисту сказал, что я на, стою на Ангете. На, на а он сказал, что я не могу туда подъехать. Я на Северн стою. Вон он, видимо, стоит, видите. А они мне, знаете, что сказали, свое такси впихнули. Говорят, я туда сейчас не поеду, но я тебе могу править такси вызвать. Только для тебя, только для тебя. И это будет стоить 20 евро. Я говорю, ну чувак, ну меня за 10, типа, везет. Зачем мне за 20 с тобой ехать? И он опять, блин, и пристал, общается, общается, но не отпускает. Я говорю, ну парень, ну мне надо идти, у меня не, я не могу. Ну, неприлично, непривычно мне как-то так. Потому что в Америке такого нет. Тебя никто не уговаривает. А здесь как-то так немножко стало не, непривычно, поэтому потом я уже только понял, что если ты просто не развернешь, не уйдешь, ты с ним будешь всю ночь болтать. У него время идет, он ловит всех пассажиров. Вон мой такси стоит, все нормально. Good, how are you? Good. Thank you. This is not Uber, yellow taxi. Uber, yes. Uber? Yes. Oh yeah. Because other driver told me it's not possible. I can могу I can pay cart, right? хорошо. Yeah, okay. Good. Around ten ten dollars? Dollar. Yeah, how much? Ten dollars. Ten. Mm -hmm. good. Короче, ребятки, я приехал в свой отель. Я сейчас вам расскажу, что я просто... Капец, это так круто, это так интересно. Во-первых, знаете, тротуар весь забит, все как в России. Мусора очень много. Ну, вы поймите, я буду просто свои ощущения сейчас высказывать. Сейчас мы в отель придем, и я вам расскажу. Я даже записал на телефон, что я заметил, пока мы ехали. Мужчина, кстати, по-английски вообще не говорит, он мне в переводчике все вбивал. По-моему, вот этот... Да, вот этот мой отель. Наверное, все-таки немножко дальше он сам запутался и скинул меня не в том месте но неважно, я пройдусь погода шикарная, четкая блин, так круто, ребят, как будто бы я попал я не знаю, куда я не знаю, куда мне надо попасть вот меня правда, вы поймите кто-то там писал, когда я опубликовал пост о том, что я еду в Турцию а что Турция, а что тебе Турция вы, блин, что, сдурели, что ли? вы где, в Воронеже или в Иваново сидите и судите о Турции? вы побудьте здесь и просто, просто посмотрите, как люди живут как здесь круто Вдохните этим воздухом, блин, кайф, просто кайф! Поймите, что мне, например, пусть это звучит немножко не сильно скромно, да, но, допустим, в ту же Доминикану съесть мне куда было бы дешевле. Доминикану билет, знаете, сколько стоит? 140 баксов, 200 баксов. Я бы там уже был через 2 часа, мне не пришлось бы 13 часов лететь. В этом-то весь и прикол. Кстати, наверное, маску нужно надеть, я не знаю, люди в маску ходят. А мой отель, кажется, он там, туда дальше, что ли. Он немножко ошибся, да. Отель мой дальше. Ну ладно, сейчас зайду в отель и вам все расскажу. Ребята, я сейчас приду в отель и вам все по списку расскажу. И вы поймете, что я а, не хочу кого-то чем-то удивить. Я просто хочу скорее даже для себя это видео записать для того чтобы вот эти первые ощущения которые вот сейчас у меня сложились прямо сейчас в моменте они были записаны опубликованы задокументированы и все хранились там на ютубе в долгом далеком ящике поняли поэтому я эти вещи расскажу то что мне стало то что мне бросилось в глаза неплохо это нехорошо то что мне бросилось в глаза чего я два с половиной года в америке не наблюдал понимаете а, относиться как к этому решать вам но я это записываю просто чисто для себя ну и для вас если вам это интересно Иду к своему отелю. Какой-то, видимо, не очень хороший райончик, я так думаю. До да, центр действительно далеко. Но я намеренно снял э, отель около около аэропорта для того, чтобы, сами понимаете... Нет, вы не понимаете, сейчас вам расскажу. Для... А, здесь надо еще быть аккуратным, потому что мне говорили, здесь никто не пропускает. Точно, здесь же, здесь же водители, говорят, не пропускают пешеходов, поэтому нужно быть немножко аккуратным и переходить дорогу очень-очень... Очень внимательно. Вот мы даже сейчас с таксистом ехали, он нифига никого не пропускал. Так, красный, не красный. Можно идти, нельзя. Вообще не понимает. Пешеходного нет. А он, чувак, смотри, идет посередине. Наверное, можно. Пойду. Побежал. Так, тут я не успею. А вот мой отель. Акар. аэропорт хотел. Номер стоит, ребята, 17 баксов в сутки. Вы представляете, с завтраком. Посмотрим, что там за завтраком. За завтрак, но 17 баксов это вообще ничего. В Америке ты даже хостел не снимешь. Посмотрим, что за эти деньги можно снять здесь. Блин, ребята, слушайте, вот есть и приятные моменты, приятные такие удивительные. Ну, Во-первых, смотрите, комната. Ну, комната каком-то, комната за 17 баксов особо что тут ожидать. Я сейчас спросил, есть ли у вас брекфас, действительно, потому что на букинке написано, что есть. Он сказал, да, в 10 часов все. Ребята, да, не.. Ну, абсолютно практически не говорят на английском. Я говорю, он говорит, ты типа, что, на один день? Я говорю, ну, я говорю, может быть, I'll be on tomorrow morning. If I want, I will be extended. Ну, типа, короче, такой что-то бы сказал. Типа, если что, я могу продлить. Я буду продлевать, если я захочу. Что у нас с видом? Э, у нас что-то нескончаемое, смотрите, она нескончаемая. Вау, вау, вау, вау. Смотри, смотри, смотри, идет все. С видом ничего, ничего. Блин, такое ощущение, что я не знаю, куда-то Сауду Саудовскую Аравию попал. Хотя я не знаю, как там. Короче! Вот смотрите, из удивительного, из приятных моментов, он взял мою сумку, сам попер, хотя я вроде бы ну, такой нормальный физически способный человек. Нет, культурно взял сумку, донес, сам все заселил, все отлично, все, пароль, вай-фай. Блин, здесь, а, кондер есть, я думал, здесь жара невозможная. Они любят, видите, жару везде, в аэропорту жара, душно, здесь тоже жара, ладно. Ребятки, сейчас записал, пока ехал в такси. Те вещи, которые меня немножко, ну, удивили, которым я не привык за два с половиной года проживания в Америке. Действительно, отвык, наверное, от этих вещей. Это неплохо, нехорошо, просто я хочу это записать для того, чтобы я сам потом, когда-нибудь... Через год, через два, через пять, где бы я не находился, я мог открыть все и посмотреть. Во-первых, очень много собак. Офигеть, какое количество. Я сейчас шел, у собаки была какая-то бирочка. Что это значит? Привита она, я не знаю, от коронавируса или что она делает, зачем ей эта бирочка? Может, на учете каком-то стоит. Кто знает, ребят, напишите. Может быть, они безопасны, их не нужно бояться. Но очень много собак. Мы ехали по дороге, собака на дорогу вышла, еле шла. Мы, блин, резко остановились. Прям дофига собак. Мне это прям, ну, офигеть, как удивило. Такого нет в Америке. Ни кошек, ни собак. Изредка, я, я вам всегда говорю, что я вижу кошку, я удивляюсь, нифига себе кошка, а здесь вообще собаки, вы представляете, собаки, злые, наверное, ну, хотя я не видел злых, нормальные. Стиль вождения, своеобразный, своеобразный стиль вождения какой-то, я не буду говорить, что такой опасный, да, ну, короче, своеобразный, если вы понимаете, о чем я. Дальше, дороги, но ну, дороги, собственно, они как в России, чуть в переулок заезжаем, дур -дур -дур -дур, бомбежка, какой-то огромный еще, гора сейчас была, мы туда забирались, буксовали, реально, по представляете, я что-то там пытался снять, Блин, ну так себе дороги, центровые вроде нормально, опять же, я нигде не был, я только в только вот аэропорт Ист, и я около него прям отъехал, я здесь буду день-два, наверное, почему здесь? Потому что мне встречать в аэропорту надо встречать людей. Скоро у меня встречи, и я, ну, должен быть рядышком, понимаете, да? Завтра я публикую видео, вы мне посоветуете, где купить сим-карту, какую машину арендовать, и стоит ли вообще арендовать ее, может, лучше такси, и так далее, и так далее, и так далее, все вот эти дела. Кстати, таксисту оплатил 10 баксов. 10 баксов довольно недолго, ехали буквально 10 минут. Потом, может быть, есть, есть даже смысл арендовать машину не только лишь в том, что тебе будет удобно, а может быть, и дешевле будет. Ну, короче, я э, слушаю ваше мнение и буду относительно этого принимать решение. Дальше. Очень много голосующих людей. Мы приехали, пока мы доехали вот эти вот 10 километров, я видел человек 5, нас вот так пытались остановить. Это нормально, в этом ничего плохого абсолютно нет. Но в Америке такого нет. В Америке Uber, лифт, вызывай, быстро или не очень быстро, тебе кто-то приезжает. Здесь так голосуют, это тоже круто, это тоже хорошо. Я просто не знал, что так можно. Теперь я буду знать, и тоже, если мне это будет необходимо, кого-то останавливать. Единственное, что немножко, конечно, опасно. Я все-таки ну, сторонник того, чтобы зарегистрироваться где-то. Твои данные, твоя фамилия, водителя фамилия. Деньги не платил, все безналом, все уходило все, все регулируется, все контролируется, я как бы за это, но кому-то нравится так. Кафешки шашлычные очень много, вот самое еще, что я отметил, пока я доехал 10 километров. В Америке такого тоже нет. Шашлычные, люля-кебаб, шашлыки, вот эти всякие лепешки. Это невероятно круто, это огромный плюс, как я считаю. Поэтому я сейчас уже не пойду, немножко подустал, сейчас я эту, эту серию быстро вам загружаю в ноутбук. Где мой ноутбук, где, где? А, вот она сумка есть. Быстро в ноутбук загружаю серию, быстро отправляю в Россию, в Россию, в России для вас, ребята, этот ролик препарируют, готовят, и я его тш, загружаю на YouTube, вы смотрите, пишите комменты, радуетесь или не радуетесь, и завтра, в следующий день, начну опять снимать всякие вот эти вот шашлычные, обходить туда-сюда. Комменты ваши читаю, ребята, все. Обязательно пишите, пожалуйста, на Инстаграм подписывайтесь, потому что там практически в онлайне, собственно, и в онлайне, я онлайн-эфир буду там проводить, ежедневно публиковать в истории все самое свежее. Несмотря на то, что и вы свежие, но, может быть, отставание будет 2-3 дня, потому что я пока снимаю что-то, потом скину, отмонтирую. Но сейчас, вы видите, тот ролик, который был заснят 27 февраля, сегодня, сегодня уже вечер. А мне как будто утро, я так заряжен, потому что в Калифорнии только утро. Но сейчас буду купаться, я не знаю, настраиваться как-то, чай какой-то у них есть, конфетки налью. Буду пить, есть и пытаться уснуть, чтобы прийти в порядок, прийти в нормальный ритм жизни. И теперь я, ребята, с вами на одной волне, что самое главное, потому что вы просыпались, я засыпал. Я просыпался, вы засыпали. А теперь мы вместе просыпаемся, вместе засыпаем, так что на инстаграм подписывайтесь, чик-чик-чик. Ребята, ребята, у меня проблема. У меня проблема Ламба или Фера. Эх, ладно. Велька, велька, ресторан. А, ресторан? Окей. Веселые ребята. Велька ту ресторан. а, велька ту ресторан? Это он велкам ту ресторан. вау, велька. Интересно, велька это он так плохо английский знает или? Ну, произношение, неправильно. Или Велькап это типа по-турецки. Короче, напишите, ребята. Вот она, вот она, вот она действительность, ребята. Иду и на тротуаре тачки стоят. Ну, как же так? Ладно, короче, нашел какой-то первый такой с хорошим рейтингом ресторан. ту ресторат Иду в ресторат, покушу. Честно говоря, я не знаю, ребята. Маски надо, ходить не надо. Комендантский час есть, нету. Офигеть, грузовик просто стоит. Прикиньте, что вдоль дороги. Такого нельзя в Америке взять, поставить. Ну ладно. Вот смотри, чувак стоит вообще на повороте. Офигеть. <смех> Блин, как я от этого отвык. Ну ладно. Вон опять грузовик стоит. Смотрите, как у меня здоровый. Наверное, вряд ли вообще можно ходить спокойно по улицам, потому что, наверное, какой-то комендантский час есть. Не знаю. Смотрите, грузовик просто стоит на дороге. Просто полосу закрыл. Офигеть. Кошка ходит. Я кошек тоже давно не видел. Круто. И реально, как в России хожу. Великап туре Саратов. Великап Эй, тур Эврибази. Смотрите, ребят. И тут, видимо, реально нормально вот так тачки ставить. Они тут все на тротуаре стоят. Все на тротуаре стоят. Видимо, это нормально. Блин, мне что, нравится реально кайф в том, что здесь много-много-много вот этих маленьких ресторанчиков. Маленьких. Вот они все. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Все именно тыдкано. Очень вкусно пахнет. Вот эти все кебабы, шурма. Этого тоже нет в Америке. Ни шаурмы, ничего такого. Поэтому я тоже сейчас очень удивлен. Буду сейчас это все в себя впитывать. Вот эти шинмонтажка вообще просто на дороге, чуваки, ремонтируется. Офигеть можно. И где-то там мой. Где-то там мой ресторан. Блин, опять такая же забеголовка, как и везде. Хотя на.. Гугле, он выглядит вообще очень крутым. Кстати, Google карты ска скачал, чтобы я в оффлайне тоже мог. И у меня сейчас нет нету местных лир, у меня есть только доллары и карты. Я надеюсь, что карты можно будет оплатить. В общем, ребятки, пришел такой ресторан, и сейчас я, знаете, что заказал? У них тут есть курица, тут разное мясо. Я заказал себе курицу, и еще у них есть суп, оказывается. Поэтому сейчас они еще суп приготовят, или, не знаю, нальют, может быть, уже готовый. И прямо вот здесь на костре, на углях, с овощами... Они все это дело готовят. Видите? Красота. Ребятки, побывал я в этом ресторане. На гугле это супер ресторан. Зашли, как вы видели, там ничего особенного не было. В общем, я купил суп. Суп обязательно, сами понимаете. Вечерочкам надо суп. Тем более, что у меня там сейчас в Калифорнии день, а мне нужно поспать. Такого тяжелого ничего не нужно кушать на ночь. Правильно? Короче, я платил карты совершенно без проблем. Вышло 36 лир. Умножаем на 10, получаем 360 рублей, делим на, условно, 80, да? Ну, получается, 4 бакса. 4, блин, офигеть! 4 бакса, представляете? 4 бакса. Uh, блин, они так все на камеру реагируют, все так смотрят. Типа, что ты тут у нас снимаешь? Я взял себе шашлык, я взял себе суп. Просто офигеть! Я не знаю, как, как она все это конвертирует. Я сейчас зайду на свой аккаунт, посмотрю конвертации, вам потом расскажу вот чувачок на Ниве, блин, я Ниву не видел вот я два половиной года Ниву не видел прикиньте, Нива Нива, Карл, Нива Нива ездит, блин, жесть чувак, ты чего? кстати, смотрите, ребята, я хочу дорогу перейти, а я не могу потому что здесь нет кнопочек пим-пим нажать, чтобы перейти то здесь все само автоматически но опять надо сказать, что я не в центре я как полагаю, я далеко не в центре нахожусь сейчас в Турции ой, извините, Стамбула Потому что от аэропорта из Ист, Истамбула ехал всего 10 минут Соответственно, вы сами можете понять, что, наверное, это, ну, кто разбирается Наверное, это совсем не центр До центра ехать, по-моему, 50 минут или 40 минут Блин, ну, конечно, вообще меня все удивляет Грузовики, прикиньте, просто грузовики стоят на улице в центре города Это вообще немыслимо Ребят, я разговорился, потому что я реально под впечатлением Быстро вам одну деталь расскажу Я к ребятам пришел, ну, я просто говорю, hello, они говорят, hello И я начинаю говорить типа, ну что-то спрашивать на английском, они говорят no English, no English я говорю, ну может быть русский тогда, по-русски может быть говорить, а они говорят, no, little bit English чувак второй, но no, little bit это yes и no он умеет, да пофигу, я что хочу сказать ребят, вы сами можете почитать у меня в инсте комменты, когда я сказал, что еду в Турцию, нет, э, чё Турция что это такое Турция и в ютубе я тоже публиковал вот этот вот там можно фоточку прикреплять. Турция, что такое? Я не понял, а чем вам Турция не угодила? Я пока реально в восторге. Я пока просто офигеть. В каком восторге. Во-первых, цены просто фигня. Сейчас попробуем, что там едят. Что там за еда вообще вкусная? Нет. Плюс ребята все такие, да, ну как бы приветливые, все улыбаются, на камеру машут, все отлично. Пока негатива абсолютно никакого. Никто плохого слова не сказал, я бы все равно не понял, может сказал. И... Ничего вообще не вижу такого плохого в том, чтобы поехать в Турцию отдыхать. Это кайф, ребята, путешествие, это кайф, надо выезжать куда-то. И самое главное, что вам для этого не нужно желательно знать язык, но нет необходимости никакой, потому что они все равно не знают, ни русский, ни английский. Да разберетесь вы, они говорят, что хочешь, курица, чикен, чикен вот есть, вот там еще что-то есть, порк там, я не знаю, еще что-то еще. Потом такие, суп есть, суп, он по-русски, суп. И везде по-русски. В Америке суп. Че, давай, где, как будешь? Все, вообще, ребят, не бойтесь, блин, какой нафиг язык? Не нужно вам никакой язык. Путешествуйте, стартуйте, и это не должно быть никаким ограничением. А я иду есть. Че, ребятки, по-моему, по-нормальному курсу они перевели или нет? Вот у меня сейчас с карты списалось 4 доллара 93 цента. Вот, смотрите, 36, если вам видно, 36 лир. Ну, в принципе, так и должно быть даже, мне кажется, нормально, ну, в, в любом случае, для меня за 5 баксов, я вот такой суп, ребята, я вот вам серьезно говорю, я вам цену всегда озвучиваю, вот такой суп и чай будет, будет дороже 5 баксов, и сок, вот, вот такой сок в Америке стоит 2,5-3 бакса, я, я чай брал, сейчас я приезжал, запомнил я, 4, 4 с небольшим, просто чай, кружку чая, смотрите, какую мне просто здесь огромную, огромную порцию дали, тут мясо, чай распакую, покажу, лаваш, и кто-то еще, блин, после этого скажет, что-то там гнать будет на Турцию. Да это офигеть, ребята. Очень вкусно на каждом углу. Не знаю, очень вкусно нет, преждевременно, конечно. На каждом углу продают красавцы, все все добропорядочные, веселые ребята. Я вам, ребят, покажу. Вот это супчик. Я пока не понимаю, что за суп, потому что их там названия вообще были непонятные. Что за суп? С чем суп? С чем его едят? Как его едят? Непонятно. Вот тут лавашиков наложили. И там у них, смотрите миско миско овощи какой-то рис или что это такое я не понимаю гречка ну короче кайф сейчас буду объедаться